Mm. <music> В этом году широко известному и любимому в Татарстане вокально-инструментальному ансамблю «Волга-Волга» исполнилось 20 лет. В далекие 90-е, будучи еще совсем школьником, Антон Цилакаев создал свой первый музыкальный бенд с классическим битлевским составом – три гитары и барабаны. Начиная ровным счетом, как легендарная Ливерпульская группа, «Волга-Волга» переросла в целую шоу-индустрию. Как начинала свой путь известная группа из Казани? С чем пришлось столкнуться? А самое главное, каковы ближайшие планы на будущее? На все эти вопросы ответил сам. Там лидер коллектива на состоявшейся пресс-конференции, которая прошла на одной из площадок Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Сложилось так что мы, в общем-то, как-то, может быть, немножко чуть дальше, чем какие-либо другие артисты, находимся в медиапространстве, но просто хотя бы в силу того, что у нас не очень много на радио и практически нет на телевидении. Журналистам и их будущим коллегам стало совершенно понятно, что «Волга-Волга» не создавалась как коммерческий проект. Возможно, именно в этом и кроется успех группы. Антон Солокаев подкровенчил журналистами, что о деньгах тогда музыканты и не думали вообще. Речи не шло ни о каком продукте. Коллектив просто занимался тем, что нравилось. Мы когда начинали свое творческое э, движение, да, возрождался как бы наш коллектив, у нас не было вообще понимания того, э, в каком мы будем двигаться вот, на ну, рок-музыкой, поп-музыкой, или, вот, ну, поп или там, джаз, или еще какой-то. Мы просто хотели делать э, то дело, которое нам нравилось. Из формата обычной беседы пресс-конференция переросла в бурную дискуссию. Больше часа журналисты, не уставая, задавали вопросы известному музыканту. После проведенной пресс-конференции нам удалось встретиться с Антоном Слакаевым лично и выяснить не только его впечатления о прошедшей пресс-конференции. Отвечая нам, музыкант поймал себя на мысли, что когда-то точно так же неусыпно наблюдал за жизнью кумиров. С любопытством слушал их интервью, хоть никогда и не замечал в себе журналистской жилки. Я в свое время очень много посещал таких мероприятий, не то чтобы как журналист, но в целом мне было интересно, как я наоборот наблюдал за различными звездами, музыкантами, актерами, как они дают интервью, мне было интересно с точки зрения их вот, творчества, и сразу было видно, кто из них проводит время, условно говоря, в кресле рядом с микрофоном, просто праздно проводит время, дабы, дабы себя популяризировать, да? а для кого-то это в общем, общение с аудиторией, тот же самый концерт. Как поделился с нами Антон Солокаев, группа Волга Волга известна как Настоящая шоу-индустрия. Воспоминания, как все начиналось, вызывает на лице у спикера искреннюю улыбку. Казалось, что начиналось все только вчера. И при этом начиналось все весело, как и принято у студентов. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.